Мотодек представляет новый Вайпер мотоцикл V250BD. Как видим, это круизер, то есть это новинка для Вайпера, тем что до этого никогда они не делали чоперы. И как видим, очень хорошо у них и получилось. Двигатель стоит двухцилиндровый, мощность его порядка 22 лошадиных сил, стоит два карбюратора. Двигатель воздушно-масляного охлаждения, то есть вынесен радиатор такой в такой защите хромированной. Коробка стандартная, то есть первая передача вниз, остальные вверх. Есть отстойник на, масле, на топливном кране. Спереди будет установлена телескопическая вилка, два дисковых тормоза, двухпоршневые суппорта. Сзади уже будет стоять два амортизатора. Они могут регулироваться по жесткости, то есть есть пять положений. И трехпоршневой задний суппорт. Okay. Классно то, что стоит металлическое заднее крыло То есть задний пассажир сидит не на крыле, как нам обычно бывает, на пластиковом А непосредственно на части рамы рам. Классическая круглая фара Большие поворотники. Есть дуги безопасности. Есть для чего это Необходимо, чтобы они были не покрашены такой матовой краской. Для водителя очень удобное сиденье. Оно большое, очень мягкое. Для заднего пассажира есть также тоже оно мягкое сиденье и такая небольшая спинка для большего удобства. Также есть ножки. Приборная панель, она, как правило, вот, вот такого плана будет. То есть есть спидометр, пробег суточный либо общий и поворотники, датчик нейтральной передачи, датчик дальнего света. Бак на 14 литров. это у скорого, то есть две трубы стоят с каждого цилиндра домов для сжигания, как во всех Крузерах, то есть он по, бывает с разных сторон. Здесь он под правую руку, ближе к рулю расположен. Посадка довольно-таки удобная. То есть руль, понятно, регулируется по углу наклона. Ну располагаться вот так. На дальние дистанции. Он отлично подойдет. То есть мотоцикл сделан для максимально комфортной езды.